Здравствуйте, это канал Мой Супер 48. В этом канале мы узнаем, как построить, построить всякие механизмы. Первый механизм мы вам покажем. Вот он. Смотрите, вот. Если зайдет, уже не будет Сейчас покажем, как его строить. Для этого нам нужно открыть вот такую маленькую ямочку. Вот такую. Вот такую. И поставить липкие, э, липкие поршни. И на них поставить нажимную плиту. уже не выберется ну может выбраться вот так легко для этого случая у нас есть специальное предложение так нужно поставить всего лишь вот так Так, ой, простите, вот так. смотрите как она работает. Не выпрыгнуть, ничего не сделать. Следующее мы вам покажем. Следующее видео. Смотрите. Новое произведение. Для этого вот это называется потайной ход. Нажимаем и проходим. Так. Сейчас мы покажем как его строить. Для этого понадобится вот такая стена. И вот так. Для такого хватит просто. здесь здесь такую дверь. Так. Дверь поставить. И поставить картину. Нет. Нет. Нет. Нет. Маленькие картинки какие-то. Вот такая вот. Вот, вот такая нам точно. Подойдет. Теперь ставим рычаг вместо забора. Вот так открываем и проходим. Потайной ход готов. Все. Следующий. Это мой любимый. Смотрите. Сейчас мы его найдем только. Где же он у нас находится? А, вот, вот. О, как будто нашел алмаз. Да нет, сжег себя. Для этого нужно положить туда что-то ценное, весьма ценное, ну, чтобы купился. Кто это заходит? Ну, все закрывается. Сейчас мы покажем, как это строить. Для этого нам нужен вот такой песочный блок. Поставим. Теперь нужно вылить небольшую ямочку, где можно залить лаву. Примерно вот такую можно. Так. Теперь нужно вот так Поставить туда липкие поршини, три штуки. И вот на них вот так песок. Здесь вот так надо открыть будет. И алмаз поставить. Вот так. Теперь нужен, конечно, ведро лавы. Мы возьмем место рельс. Там рельсы мне не нужны. Вообще в видео это мне не нужен. Взяли рельсы. Выливаем лаву. Ой, простите. Вот, лава готова. Сейчас надо подключить туда будет редстоун. Так, редстоун красный пыль по-русски красный пыль по английски redstone. так взять, взять вот так. здесь нужен будет нам повторитель возьмем вместо нужены плиты она нам больше не нужна поставить так один и вот так вот, вот открыли проход теперь смотрите моментально сгорел вот закрылось теперь все ну вот следующий последний механизм смотрите и вот не перепрыгнешь ничего. теперь я сделал что ну чтобы долго не строить вот так сделал просто вот так установить ворота ой нет простите не так поставила же плитки. клетки да да вот так Итак, ставим в нитки поршень и на них ставим землю <свят> так на них ставим ворота и вот смотрите так извините. Ну, так тоже нормально. вот если поставить сюда вот такие две штуки Если он так зайдет сюда. Так. Сейчас мы все сделаем, как было. Ставим сюда вот такие поршень-липкие. Берем плитку. Зачем я ее убрал еще так? Плитку можно вместо забора взять. И вот, нормально. Ну, Но выберешь. Все. Пойдемте дальше. Видите, как работает? Отлично. Смотрите, теперь как будет он сейчас работать. Вот. Готово. Следующий механизм, последний, но это в другой уже карте. Нужно пока ее найти мне. Я не помню, как она называется, но сейчас мы ее найдем. Так, вот она. Это я строил свой дом просто. Вот. Это еще. Я эту пещеру нашел, когда просто гулял. Тут был динамит внутри. Я упал, взорвался и умер. Это мое динамитное поле. А это моя дверь закрывалка. Сейчас смотрите. Поставим и моментально. Сейчас мы попробуем сделать такую штуку сами. Начинаем. Начинаем. Для этого нам э, понадобятся плитки. Плиточки. Понадобится нам. Так. Плитка. А, вот такое еще можно. Для этого нужен динамит. Динамит. Динамит нам понадобится место повторителя. Повторитель здесь не нужен. Его можно использовать как лифт. Смотрите. И ничего не разнесло. Это легко. Сейчас мы его построим. Смотрите. Сколько здесь кактусов не мешают нам. Взять для этого нужна воду. Взьмем воду, например, э, вместо липких поршней, они нам здесь, нет, рычаги, они нам здесь не понадобятся. Берем воду, установим динамит, ставим вот так вокруг. И сюда нужно будет вот такая, вот такая лампа. Место можно динамитом. И для этого нам еще понадобится кнопка. Место, там вот такой. Теперь одеваем кнопку и смотрим процесс.